И всем привет, ребят, с вами я, Ванюк, и мы с вами продолжаем проходить Batman Archem Ориджинс The Complete Edition. Потом вот это Ритейлер, потом вот Донатик РП, потом будет ещё, еще у короче. Ну, короче, вот у меня наполеоновские планы на этот аккаунт, если честно. Ой, блин. Ну вот реально, наполеоновские планы. Это такая, на этот канал вообще. Сегодня уже. Да, сегодня субботы 1 апреля. Не тогда суббота 1 апреля, тогда, суббот, 1 апреля ну, никому не верю, ну. мы. все равно. Угу. 24, он рядом а вот для меня сплаш-даймидж так извините Они это и вот слушал так поставим на 50 процентов глонс потому что очень сложно очень хорошо тут стены просто очень тонкие дома и все сплаш и наведем плейт. Поэтому Орджис начало. Арк. Орджин Пусто волонтерийный магазин. 11%. Так. Вордраш ID. Сюжет. Продолжить игру, да. Волонтерийный магазин. 80. Коломерский банк. Год мы так. Стоп-так. А это надо на. Значит, нужен так. Блин. Нет, не где же так. Нет, а ну, управляем куголь, так. Может вот за это? Вот. А это нет это и эту потом можно так потом нужно будет нет вот. потом выбрать вот этот машин и, и кинуть не открывать черты возьми помнишь надо наверх но как туда забраться Зачем делаем? А как сменить цель? Программа полтира, а? Просто быть кулкин, так, просто быть кулкин. так, мне не получится. Нет, так не нужно вот как-то выступал. Вот э, ребят, смотрите, я. деньги я спрячу быстрее чем. И именно сказал спрячу слово. Пробел, включить оборудование. Выключить оборудование. А, да. Ничего. А, не, ну.. Стоп, по а ч это лох? Проблем бэт можно теперь сюда. А, не. Сейчас вот это вот сюда можно сделать. И тут ты Не выиграешь тут. Я план. Ты играешь правила. Ты, Алиса, делай так, как я говорю. Делал, как я сказал, сейчас прям. Вот это вот реально легко сделать тут шкин кошкин. Блин, ну ладно. поэтому добавляем имку вот так блин, да я же хотел там нажать на F ну чё ему не... не нажалось чё вот так щас скажу Угу, так. а это так сюда этим? В это в этот куг те. А управляем бедку так. Да, блин тут не а вот так поднялись ну и вот поднялись и вот я на хотел нам пробил вот это вот оставить место но на самом-то деле на следующую серию но ну, так что получилось что я должен на эту серию пройти сегодня мне кажется Ой, блин а что я должен сделать да я реально не понял что -то я должен сделать потому что я не разраб этой игру во-первых во-вторых я ай блин не понял там какая-то клавиш горела на F. А, блин, поэтому на веточке сидел, Так, на X. X ничего не видно. Так, что надо делать? Так, планируем где-то. Тут, тут, сюда планировать? Нет, сюда нельзя. И сюда, сюда же, куда же нельзя. мне никуда сходить? Не, ну ч дальше надо делать, короче? И чё тут не понял? Да, какая-то это клашка. ты все понимаешь? а, -а, -а тут стоп переверн гости разбежались думаю тебе нужно учить нет нет я не думаю я требую уходи не ну вот ребят с вами же разобрался тут ой блин и самое главное чтобы не с опять сам в начинать ну ладно не с самого начала, но хорошо, что не с самого начала. Так. Так. На сюда немножко. Так. Ай. Ай. Так, так. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Направо так. Прямо. Направо. Направо. На себя. Вот. Ну вот так вот. Ладно. Помогите. О, может, еще как может, но ему надо идти. безумный ты стоп не проблемная значит? ночь значит он столько не проблем тут было честно говоря успокойся все в порядке сюда идет пять не волнуйся теперь все в порядке no. нет не будете. Угу. безумный шляп неповержен так Стоп, а что я делал а да то есть я же этого джокера искал так так просто э -э настоящий меджрвистечь просто не продавец одежды не снаждения готэм цвет глаз губы так так надо на одном не нет так так так так так нужно та, та, та, сюда или нет или не сюда так я не вижу ничего так поэтому так нет буду про это ходить вот ну все не всегда всегда не так просто ничего такое ничего такое всегда нету ничего простого да закройся ты, Алиса, а? Селезнвая Вот. Мы закончили. Мы прошли наконец-ки этого безумного шляпника. Ребята, наконец-то мы прошли. Давай. Мы... Не, ну прошли безумного шляпника, как. крик в костюме ну конечно же не все так просто как можно было могло бы показаться не проблема кого а на три надо взрывный дель сюда нанести взрывный гель здесь подорвать так не нужно еще сюда блин не почему бэтмен именно бэтмен нарисует а могу просто букву бен написать и все. всего так x мы входим сюда как себе домой уже потому что у меня тут уже были контр уже пробел 1 апреля сатус суббота кометки Банготу, ну, но мы здесь уже были, ага, ребят, той серии, ну, ай, так что а тут шифровальный сикенатор нужен, так инструкторы или шифрование можно попробовать, да, блин, А потеря связи. Я опять какой-то глушилки так на x так не на на x так глушилка, глушилка, глушил, глушилка да ну Ты понял, что глушил не только где? Веди... А, на здесь блин. Нужно так вот на.. Так, сейчас можно опять же шифрованием справиться с этим с этим входом крося, сам сезам откройся банк процесс, так промените комиссии вам годом а задание выполнено так на x так Джокер все еще хранит, а страшно чем-то Да Тут наверх происходит реально что-то более зависимое, чем Джокер только а как один человек тем более артур смог на такое справиться смог с этим справиться точнее То если что джокер это артур флекс М -м -м. так там вооруженных несколько бандитов даже мне кажется несколько несколько сотен бандитов не не шифровальный тут а нужно на три надо взрывчатый гелем попробовать. Вот это вот подорвем так одно, подорвем так тут подорвать тоже можно. Тут тоже подорвем. Вот второе так на на X так на X я не могу начать X Так, вот так, вот так, так, вот так, я не могу на щипать DX, вот мир. Так, на F, так не, на Х так, я не вижу, я не. У нас ночь в горде вообще. Ага, ребят. Люб контроль плюс пробел, пробел открыть. О, вот, пробел получить данную. Опять канализация, Я ни одну и ветку не прокачал. Не назад, на Х. Жаты Эээ. Наверное, на сих разбивается нормированная технология развивается тут так а в эту сторону пробраться невозможно так ну ч ⁇ идем пока сюда идем здесь пока что вся проходим не вся проходимся надо было срезать ахтимета не придумал что надо может быть надо сделать я может быть как-то я доб добил точнее но мне кажется надо как-то здесь закрепленность не болтами так мне кажется тут нужно готовить так годков пробел ну так, и сюда на F так проберемся. И вот так, вот сюда вот. Так, сейчас посмотри тут на полностью это. Я добил или я умник? А? Вот что я не знаю, реально. Может я добил реально. И говорю в не надо было сюда идти. В самом-то деле. Да. Бэтмен точнее. Так, ч ⁇ Можно просто войти в банк, да? Роман, я за джокером пришел. Джокер? Не знаю такого. А как ты долг? Купу то знаешь джокера? А, вспомнил это... От знаете, вы не предпоментаете этого Джокера? Потому что можно меня пойти и грабить, тебе солнце сойдет, Бэтмен. Слишком, все слишком долго. Ей, да. А, не вспомнил эту барышню Я не с тобой пришел, Роман. Я за Джокером пришел. Он еще не знает, что этот Роман-то Джокер. Человек, кстати, ну... Ну... Но... Вообще-то я Джокер. Ну вот. Это же... Развлечение да, давай веселиться вместе. Увидите а -а -а. это, это да, он готов к веселью, мне. Так. Ч сейчас надо быть? Не, ну, я же, я подозревал, я же вам, ребят, говорил, что романа Сиониса не существует, это только Джокер есть. А жертва это Сионис. Наверное. Да. Она мертва. Ah, oh, boy. А, я. да я это уж хотел, кстати, с который удалить первым делом хотел этого, который с удалить, удалить. Так, на F кохрена. Так, суп на одна э. Он наверху, смотри наверх. Раз успею. Кажись. Как грустно, как грустно. Угу, Джокер. Я уже пойти это во Джокера прошел. Так. Табуляция, так, улучшение ближнего боя, так, у нас есть уже 7 улучшений, баллистическая броня, и вот это вот надо нижний век качать, потому что потом все равно верхняя будет, может быть боевую броню еще прокачать немножко, но нет, я боевую броню. Не, понял, надо всех удаля удалять, то есть потихоне. А, надо на... Да блин, он пытается не утешить. Так, тут раз, два, три, четыре, пять. Тут пятеро осталось, так, два, три, четыре, пять. Да. Yeah. Вижу, я не вижу. У нас сейчас ночь, ребят. Ой, я просто не вижу, ребят. У нас сейчас ночь, и вот поэтому я и не вижу ничего. Ведь я тебя замотал. А что ног замотал, я не вижу, я чувствую уже. Так. Попробуйте, может, играть, может, свет отключим, хотя бы. Может, я так не вижу, ребят. Так, я не вижу. <звук> на Э. Так, а Э. На и. Не, ну и знаем, что он сейчас пойдет сюда, этот парень с кужилкой, который... Он сейчас сюда пойдет, вот. Вот сейчас стало легче играть, как вот раз легче, ребята, это вот реально. Так, раз, два, три, три, так на этом уровне трое, так, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. может быть быть тоже друзьями на f на f блин плюс держим так 34 4 осас на море даже пять 5. черка осталось Так, сейчас. А, этого надо. Так, на X надо так вот включить. Так, тут. На, на, вот, надо наверх бежать надо на f тут вот этот вот так и вот мы с вами узнали откуда джокер знает бэтмена так и, так 4 тут осталось 4 только Их оставалось только трое уже. из 18 ребят. Не, ну это как бы очень прикольно, я не помню, их осталось только трое. Так. Да, блин, я контрол, нажму контрол. Он мой, он там, я вижу его. Да, блин, ну всё ж, ну ну, у меня, это, у меня мышка не так, ай, блин. Не справиться, да, да. Ракет, гораздо больше. Но у тебя его не было. Много Ага Спасибо Короче У нас сейчас 1 апреля 12.34 вечера Именно 12.34 0.34 Так очень сложно, честно говоря. Я знаю, что он сейчас придет сюда. Ещ так трое осталось, четверо, так, пять Ну, F надо. На надо на F на эту гарпурию. На F на ту гарпурию надо. И на это нам надо, на эту гарпулю. Он еще вернется. Смотрите, в оба, Ага, я еще вернусь. Смотрите, в оба, ребят. О, умники какие нашли меня. Умники водили. Ага. Сатурни, я в тот раз это я на том месте в прошлой серии очень в прошлый раз, короче, когда играл на том месте. Сейчас покажу вам где. Я очень много был, очень много. Честно говоря, сейчас я вам покажу на каком месте на. На вот этом вот месте я тут нашел вот открыл. Сюда потом. Если ничего. Я помню, что тут кушука был один. Может, он не ранен? Вон. Там. Вот. Вот это вот место есть и это от продолжение этого уровня. как собаке сажать об этом же я жг стараюсь их устранить по стелсу так тут двое трое четверо пятеро М -м -м, пятикратный удар я конечно не умею делать но не не по даже не по не будут стараться потому что ну я не могу делать даже шестикратный удар Эй, ты стоп, ты куда? Есть тут... Так, два, три, четыре, пять и шесть. Эй, не, я не умею делать шестикратный удар. Контрол. Я с тобой столько ног ну, намучился на на И живу его. Ну кто теперь крутой? Я крутой, потому что я увидел то место, показал вам в этой в этом в этой игрушке, показал вам и где это место находится. Я вот поэтому я и не особо как бы любить в этом проходить, ага. какой-то. Может последний? Где тут спрятаться? Может он не ранен? Или может он -то не только такой, но и, но и такой? Вот это вот место я вот видел вот. Я исчез. из взора. Он не выдерживает, правда? Так. Раз, два, три, четыре, так. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Стоп, так, на этой стороне тоже есть. вот он тут он мой и глаза поднимите ребят сквозь не на одной горгулли самое главное так что такое Может, не зайдет на нас благословение, мы уже закончим с этим Бэтменом, а? Может быть, на нас с вами, ребят, не зайдет уже благословение, мы закончим с этим Бэтменом, а? Не что ли? <связи> так, раз, <связи> два, два. У тебя так... Налево, Ctrl и... На... не напряжен на, на, на f нужно держит на нож его ага бэттом не нажму просто на плюс венту так а я хочу ага раз два три и там еще четвертый Я нервная, а почему тогда to... Трое. Их оставалось только трое. 18 ребят тут новая жертва нет а, так деструктор так их оставалось только двое два а нет трое так а этого если на этого Почему Брюс Пэйн как соловей на жорточке? А сидит иногда. А иногда ничего не делает. Деструктор не работает, ну потому что. Ну и два тут осталось только двое один его на лев control и на ну, правую кнопку мыши на F. так попросить даже врага если он реально так на x ну все один враг обнаружен но он так ну блин Я громко. Нет, тут не убивай никого. Я не убью себя. И контрол плюс. А нет. блин, да нафига-то мне нужно. А? Так, косоподеты. Вот где ты, блин, как тебе туда пройти, а? Так, стоп, игра очень темная, просто и даже на максимуме, наверное, будет, если я эту игру. Да, блин да тут я не вижу куда идти то собственно а, а сюда идти блин чё тут сюда нет так, блин. А может он снизу? тут? Вообще, выражено это. Так, а где? Тут. Не, ну, короче, мы с вами будем этого сдавшегося врага до опасения искать, где он. И, ну... Я не знаю, где он, короче. И это та же все вражина находится, ну а, да, у нас же еще и второй этаж ти есть. Блин. Где теперь тап. Так, так, так, новый уровень уже мне звонить хищник дополнительно улучшение я был уже бы дополнительно улучшение своей головы прокачал бы и все но ничем не видно и улучшение улучшаем ближнего боя сделаем че? это у нас практически э, броня здесь контрудар это это будет что тут э, это нужно будет а вот это вот полететь с третьего уровня прокчай потом грубо говоря, еще удар на земле ага Ладно, короче, ребят тут на этом мы пожалуй с вами закончим серия была очень насыщенная на всякие там встречи на всякие дела да и давайте ребят всем до скорых встреч увидимся с вами в следующих эпизодах бетона архам воржин сам был я понёк и до скорых Пока-пока.